Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate, анализ рынка на сегодня, 26 ноября 2022 года. Сегодня мы с вами разберем главную криптовалюту традиционно, а также в прицеле моего внимания сегодня будет эфир и биткоин кэш, поэтому обязательно досмотрите этот обзор до конца. Рынок по-прежнему находится в зоне экстремального страха, индикатор страха и жадности показывает отметку 22. За последние сутки было ликвидировано 14 с небольшим тысяч трейдеров на общую сумму 37 миллионов долларов и потери несут преимущественно шортовые позиции. Давайте также традиционно посмотрим соотношение коротких и длинных позиций и также за последние 24 часа у нас сейчас доминируют лонговые позиции, доминация 50,96%. Индекс сезона находится в зоне 40, подказывает отметочку нам 41, давайте сразу же посмотрим на график доминации. Доминация биткоина у нас продолжает снижаться. Движение на дневном таймфрейме идет сверху вниз. Мы адресовали красный кроссовер, подсветили свечку с секвенталом красным, свечу Доджи, подрисовали на Сайфере Эй красный бриллиантик. Также красный крест на второй свече и стали двигаться вниз. Третья свеча по секвенталу. Я думаю, что движение вниз продолжится. Если смотреть объективно, то мы также по трендовому индикатору двигаемся вниз. В красную зону начали засветляться по красному на кривой индикатора Трендскор и уходим в шортовые настроения. Локально на 6 часах можно определить локальную поддержку. Обращаю внимание, что индикатор секвентал на 6 часах закончил динамику. Девятой свечой подсвечивал зеленым разворот, продолжил по инерции движения еще четырьмя свечами, сейчас она подсвечивается желтым цветом, у нас локальная поддержка на отметке 39.73 и вероятность того, что отсюда может быть отскок, заворот волны, отрисовку кроссовера зеленого и разворот шортовой зоны по транскору в верхнюю динамику, то есть отсюда уйдем вверх и здесь может быть тоже отскок, С сопротивлением на 6 часах выступит у нас 50-е экспоненциально среднескользящий оранжевый мувинг здесь на сетке May Ribbon индикатора Market Cypher A, следующим сопротивлением у нас будет голубой мувинг 100 и 200 это все на отметочке здесь в зоне 40 46 дальше 40 60 примерно и динамичная 40 80 примерно 40,80 соответственно. Поддержка сейчас у нас в пивот на отметке 39,81. Как я уже сказал, 39,70 зона у нас подсвечивается с секвенталом. Дальше, если проваливаемся, то вероятность того, что мы промежуточно сначала можем увидеть на данном движении, у нас где-то отметочку примерно... 39.46 у нас здесь будет по предыдущему пивоту, вот тут. И дальше, если проваливаемся, то увидим уже поддержку по Fibonacci на отметке 39.15. В любом случае, по-прежнему, сохраняю свое мнение о том, что, скорее всего, доминация будет прирастать при полноценном восстановлении рынка биткоина и интереса к нему инвесторов в большей степени. Думаю, что рост у нас, конечно, восстановится и продолжится. Из важных событий следующей недели я бы обратил внимание в первую очередь на ВВП 3 квартала, Данные выйдут в среду 30 ноября. Также обратил бы внимание, в особенности в пятницу, на данные по уровню безработицы. Также стоит обращать внимание и на данные по индексу деловой активности в производственном секторе PMI. Данные выйдут в четверг 1 декабря. В ближайшее время в декабре, в середине декабря у нас будет квартальная экспирация по фьючерсам. Данное событие очень активно влияет на фондовый рынок и, как следствие, на наш криптовалютный. Ну и также для тех, кто не знает, у нас в ожидании сейчас заседание Федеральной резервной системы 13-14 декабря и на этом заседании у нас будет принятие решения по ключевой ставке большинство инвесторов, в том числе аналитики CME Group сейчас склоняются к тому что процентная ставка будет увеличена на 50 базисных пунктов а это означает, что мы с вами можем в том числе увидеть достаточно нейтральную реакцию со стороны рынка почему? потому что Рынок в принципе закладывал изначально повышение на 75 базисных пунктов. И я в большей степени обратил бы внимание на то, как будет сейчас вести себя Джером Пайл, глава Федеральной резервной системы, на пресс-конференции. И по результатам этого я думаю, что в большей степени мы узнаем настроение инвесторов, ну и как следствие движения на глобальных Рынках. Что касается фундаментальной оценки, уже многократно об этом говорил. Для тех, кто впервые на канале хочу показать еще раз этот чарт, не устаю его показывать. Это модель, ценовая модель биткоина, Bitcoin Price Models. Здесь множество различных чартов, но те, которые меня больше всего интересуют, это экспериментальные индикаторы CVDD и Delta Price. Оба этих индикатора созданы достаточно серьезными аналитиками. CVDD создан в Ву, а Delta Price создан Дэвидом эти аналитики считают, что та модель, которая заложена в этих индикаторах, в большей степени удобна для глобальной оценки движения цены биткоина именно в долгосрочной перспективе. И если мы посмотрим на эти индикаторы, то мы с вами увидим, это вот эта коричневая линия и, соответственно, вот эта фиолетовая. Мы видим, что на графике цены никогда биткоин не прорывался ниже этих ценовых отметок то есть если он прорывался через дельта прайс после этого удерживался cvdd если он удерживался cvdt то как правило здесь было одновременно и пересечение с ценой дельты это было вот здесь это было вот здесь то есть это медвежьи рынки 15 года это медвежьи рынки соответственно 18 19 года и мы с вами можем обратить внимание как двигается цена сейчас мы сейчас консолидируемся на CVDD кривой, это полноценная фундаментальная оценка состояния внутрисетевой активности биткоина, а что касается цены Дельта Price, то здесь некий гибридный индикатор, который совмещает себя как фундаментальные, так и показатели технического анализа, поэтому эта кривая видоизменяется в соответствии с тем, как двигается цена биткоина, и если еще недавно, когда мы с вами смотрели поддержкой Дельта Кап выступала зона 17, 15, 16, то сейчас мы с вами видим, что отметку сейчас индикатор показывает 12,5% долларов сша за один биткоин, поскольку цена снижается соответственно техническая составляющая этого индикатора также двигает кривую вниз но в этот раз в отличие от предшествующих периодов кривые delta price и кривая cvdd не пересекались как здесь и здесь и также цена как ранее не пересекала delta price прежде чем упереться в кривую индикатора cvdd и это меня наталкивает на мысль, что у нас еще есть шанс все-таки потрогать вот эту отметку. Но при всем при этом сейчас рынок, конечно, неординарный, и поэтому отскок от CVDD вполне себе вероятен. Причем граница, верхняя граница сейчас этого отскока, на мой взгляд, будет цена реализации в зоне 20 тысяч долларов. Биткоин очень долго ниже этой цены не находится. Обратите внимание, мы всегда возвращаемся обратно к этой отметке, либо находимся выше оранжевого мувинга и также хотел обратить внимание еще на один из моих любимых индикаторов это индикатор золотого сечения этот индикатор я неоднократно показывал в своих чартах обратите внимание здесь речь идет именно о золотом сечении и также об уровнях фибоначчи и расчете этих уровней исходя из прайсовой модели за 350 дней именно простой кривой и 350-дневный EMA. И обратите внимание, что биткоин достаточно редко сваливался за нижнюю границу этой кривой и всегда к ней возвращался. И поскольку этот индикатор носит также некий полугибридный характер, обращаю ваше внимание, что сейчас цена биткоина находится на отметке примерно 16,5 тысяч долларов. Мы Консолидируемся на этой цене уже несколько дней подряд и кривая 350 дней показывает отметочку 30,5. Если биткоин сейчас оттолкнется от CVDD и прорвется через реализованную цену, что я могу предположить, то в этом глобальном отскоке мы можем с вами увидеть цену в зоне 30 тысяч там достаточно большой интерес со стороны инвесторов и основные ближайшие объемы. То есть 20 и 30 тысяч это глобальные объемы проторговок сейчас на дневном графике. И если мы вернемся наконец-то в Бурана, я не сомневаюсь в том, что это произойдет, то мы с вами увидим сейчас цену как раз-таки золотого сечения, аккумуляции в зоне 48-49 тысяч. И далее мы видим с вами 61 и 91 стоимость за один биткоин 91 тысячу за один биткоин обращаю ваше внимание что этот индикатор также поскольку носит в себе и составляющую технического анализа он вида цена меняется еще не так давно максимальное значение цены было на отметке 130 тысяч долларов а сейчас уже на отметке 91 поэтому при изменении цены эти показатели могут вернуться но обратите внимание как Двигает цена по отношению к кривым Fibonacci. Мы всегда возвращаемся как минимум на зеленую отметку на цену аккумуляции, и после чего пытаемся пощупать все-таки красную зону. И если это произойдет в ближайшем будущем, то сейчас индикатор нам показывает зону все-таки 60 тысяч на красном мувинге и зону 49, примерно 48 тысяч на кривой аккумуляции. Что касается цены биткоина, то мы, как я уже сказал, двигаемся в боковом движении примерно в районе 16,5 тысяч долларов. Верхняя граница у нас диапазона сейчас этого локального выступает пунктирная трендовая паутина на отметке 17 с небольшим, 17 300, 17 400. Ну а... Такой серьезной поддержкой, если мы говорим именно о локальной динамике, у нас выступает зона 16 тысяч где-то 15 916. Ну а если говорить о движении цены в рамках трендовых пунктирных паутины, то ближайшая поддержка все-таки 14,5 14 600. И если биткоин сейчас не прорвется через локальное сопротивление пунктирной трендовой паутины на отметочке 16 700, где-то 16 800 то мы с вами свалимся с большей долей вероятности в зону 14,5 тысяч. Но обратите внимание, на дневном таймфрейме сейчас индикатор скор развернулся, оттолкнулся от нижней границы медвежьей зоны и пытается порасти. Также у нас и... На индикаторе маркет Cypher B волна Momentum двигается все-таки снизу вверх, поэтому шанс того, что мы будем пытаться вытолкнуться выше этого сопротивления у нас достаточно большой, но пока что цена средним объемом VWAP, желтая волна индикатора удерживает нас и двигается сейчас в параллельно нулевой отметке и намекает на то, что может начать снижаться, тем самым оба движения волны. Цены средней объемом и моментума синий, голубой волны индикатора, нам будет говорить о том, что мы находимся в боковом движении. Давайте посмотрим младшие часы. На 6-часовом таймфрейме также активно прослеживается боковик. Мы видим, что в сопротивлении у нас сейчас помимо пунктирной трендовой паутины еще 50-й мувинг, 50-й экспоненциальный средний скользящий. Мы видим оранжевую кривую на отметке 16, как раз таки 750, 16, 800. И выше у нас сотая консолидируется также на пунктирной трендовой паутине очень четко. На отметке 1730 17.400. Ну и выше 200 у нас сейчас на отметке 18.300. И выше пунктирной трендовой паутины 18.800. То есть на локальной динамике у нас достаточно большое сопротивление. Которое необходимо преодолеть. При том, что мы уже находимся сейчас в бычьей зоне по трендскору. И волна моментума находится наверху. Если манифлоу не выйдет из красной зоны в зеленую, то эта попытка вряд ли состоится. Мы сейчас на локальном движении все-таки откатимся. Я имею ввиду 6-часовой таймфрейм. Ну а если смотреть глобальный масштаб, в первую очередь я хотел бы посмотреть на месячный таймфрейм, то все, что мне не нравится, я говорил уже давным-давно на месячном таймфрейме. Мы сейчас удерживаемся сотой экспоненциальной средней скользящей. Она нас удержала голубой мувинг. И если мы его проваливаем, то мы с вами увидим отметку сначала 14 700, 14 800 пунктирная трендовая, а дальше у нас. У нас 13,914 и 12,5 тысяч пунктирная трендовая паутина. Ну и давайте вспомним, где у нас находится сейчас цена дельта Price. Именно на этой отметке. Так что технические показатели, они в принципе в большей степени при развитии негативного сценария сейчас совпадают и с фундаментальными. Но также обращаю ваше внимание, что мы уходим активно в красную зону впервые за всю историю биткоина. У нас график Bitstamp, достаточно большой график максимальный график на TradingView и мы впервые спускаемся по индикатору Market CypherView вот этой кривой это money flow денежный поток из Зоны покупок в зону продаж. И если этот поток будет дальше активно развиваться, то мы с вами, конечно же, увидим полноценный медвежий рынок для биткоина, в котором он еще ни разу не был. Но при этом стоит также обратить внимание, что у нас сегвентал подрисовал девятую свечу, то есть динамика потихонечку остывает медвежье. По сегвенталу мы можем еще несколько свечей по инерции продолжить, что скорее всего у нас произойдет. Но при этом у нас есть сужение гребня волны здесь на индикаторе, и в ближайшее время у нас здесь может появиться зеленый кроссовер, и волна начнет разворачиваться через какой-то период времени. Не стоит забывать, что это месячный таймфрейм. Если посмотреть на эфир на месячном таймфрейме, сразу же у нас примерно такая же картина, также уходим в красный. Flow, но пока еще сильно резкого намека на разворот по гребню волны мы еще не видим, в отличие от биткоина, но цена среднего объемом объема вивап уже двигается снизу вверх, достигая максимальных значений. И если пересечем нулевую отметку, то по эфиру будем гораздо быстрее разворачиваться. Но обратите внимание, если на биткоине полноценные свечки хайкенеша без задних витилей, то эфир у нас выглядит гораздо свежее, интереснее. Да, секвентал уже намекнул на разворот, нас удержала локальная фибоначчи, здесь все на отметке примерно 1000 с небольшим в пунктирную трендовую паутину как раз таки здесь 1100 где-то примерно и можем еще какое-то время поконсолидироваться немного в снижающейся динамики потому что индикатор trendscore не достиг минимальных значений поэтому опуститься по инерции мы все еще можем и если красный денежный поток продолжится то мы тоже можем увидеть более глубокие просадки но на мой взгляд уже большинство индикаторов в том числе фундаментального анализа конечно же нам показывают глобальную перепроданность и достижение максимального Дна где-то, на мой взгляд, уже не за горами. Если посмотреть на дневной таймфрейм, то эфир выглядит примерно так же, как и биткоин сейчас. У нас сопротивление кривые экспоненциальные динамичные сопротивления, 50-й мувинг, рыжий на пунктирной трендовой паутины отметка 1300 с небольшим, дальше голубой сотый на отметке 1400, пунктирная трендовая паутина 1500 и консолидация. 200-й средней скользящей уровни индикаторов подсвечиваются. Нам также зеленым пунктирным и пунктирная трендовая паутины Все это здесь в зоне 1650 долларов. поддержка сейчас выступает пунктирная трендовая паутины на отметке 1132. И обратите внимание, секвентал завершил девятую свечу, подсветил зеленым и мы оттолкнулись. Сейчас двигаемся снизу вверх и также по транскору. Он тоже пытается уйти из медвежьей в зеленую бычью зону. На локальных 6 часах, если мы с вами посмотрим, но стоит также обратить внимание, что у нас сейчас выходные, поэтому динамика будет слабее, но при всем при этом у нас зеленая свеча Хайконеши подсвечивается зеленым индикатором марки Cypher-A, намекая на то, что бычье движение может продолжиться еще какое-то время, пока индикатор Trendscore будет находиться в бычьей зоне. Но в сопротивлении у нас на 6 часах выступает сотая экспоненциальная среднескользящая 1268, отметочка примерно. И если это сопротивление устоит, то мы от него откатимся обратно. Но главное, чтобы поддержкой выступала сетка EMA Если это будет происходить, то после коррекционки можем продолжиться. Обратите внимание, красный манифлоу на индикаторе пытается и намекает на уход в зеленую зону. Так что и выше потолкаться к сотой сюда, к от сотой сюда к 200 экспоненциальной средней скользящей красному мувингу и пунктирной трендовой паутиной на отметку 1330-1335 вполне себе можем. Ну и последним у нас сегодня Bitcoin кэш. Он у нас сейчас, давайте, с 6 часов разворачивается, достиг максимальных значений в этой локальной динамике. Видим, подсветил красным кроссовером волну моментума и двинулся вниз. Пока немножко удерживаемся сеткой My Ribbon. И здесь у нас 200 экспоненциальная средне скользящая красный мувинг тоже выступает поддержкой на отметке 111 где-то примерно. Здесь большая зона поддержки у нас от 109,6 до 108,7%. Индикатором также секвенталом подсвечивается и здесь консолидация. Обратите внимание, все это одновременно консолидируется с двумя кривыми динамичной поддержки. Это у нас голубой и оранжевый мувинг, сотый и 50 экспоненциальных средних скользящих. Все это здесь районе 109 с небольшим я думаю здесь будет очень хорошая поддержка именно на 6 часах локальная и от нее могут быть хорошие отскоки также обращаю ваше внимание что у нас пока еще движение только началось сверху вниз из зеленой зоны в красную в медвежью зону по индикатору тренд скоро если посмотреть на дневной таймфрейм то мы с вами видим что немножко остыли свечки уже такие достаточно слабенькие боковые а, находимся в консолидации у нас глобально в сопротивлении динамичном 100 на отметке 119 в поддержке 50 экспоненциальная средняя скользящая рыжий мувинг на отметке 111 вот такая вот некая диапазонная сейчас динамика но при всем при этом потихонечку тянемся в зеленую зону по транскору и вышли в зеленый денежный поток в отличие от двух предшественников на дневном таймфрейме все таки вышли в него и если эта динамика будет развиваться зеленый денежный поток будет не вот такой вялый как тут, а достаточно активный то сотую попытаемся прорвать Ну а дальше глобальная, двухсотая динамичная у нас Здесь на отметке сейчас где-то 155, 156 Ну это вот верхняя граница вот этого вот диапазона Как раз таки она находится здесь на этом уровне и я думаю, что нам в любом случае придется через него прорываться, прежде чем мы увидим с вами хорошее восстановление и хорошую бычую динамику. Но опять-таки, биткоин, конечно, не исключение. Любой альткоин будет двигаться, конечно, за глобальным рынком. На этом, наверное, все. Всем хороших выходных. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Обязательно ставьте лайки, поддержите канал комментариями. И не забывайте подписываться на телеграм-канал и телеграм-чат. Все ссылки есть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну, а с вами был Гоша, канал Рейд. И до новых встреч. Yeah. <sharp inhale>